Блин, как меня это задолбало. А? Блин. Третий день обучения. Я уже думал сделать все, что сегодня мог. 12 ночи, твою мать. Мои уже все спят. Думаю, пойду сейчас погоняю в Арфейс. И дернул с меня, блин, его зайти, блин, посмотреть ролик про мужика, который ноги поломал. Ихан, он, он же смог потом, блин, все, и ходил, и бегал, зараза. Думаю, что, у меня сил не хватит, что ли, блин. Сейчас пойду. Гет-курс. Гет-гет-гет-курс ковырять. Это очень кайфовая штука, не знаю, посмотрю. Короче, коверну, расскажу. Ох, дорого, блин. Но очень хорошо. Ой. Ребя, не знаю, что получилось. Дублей не будет, забодало. И так уже отстаю, блин. Сколько? На сутки отстаю, получу. Не успеваю делать. Ой, ладно. Что тут выключать, где? Все, давайте, пока. А, это желтый мужик, блин. Все нормально, как обычно. <с dunno> Ой, ужас. Так, что, где? Вот.